А вот еще мне по дороге попался красивый вид. Ну тут как бы его снять надо обязательно показать. Это ж какая красота, посмотрите.